Итак, первое на что мы должны обратить внимание, это наша горнолыжная стойка. Мы должны немножко находиться спереди, давить на носки лыж, голень продавливает ботинок, ручки приподняты, палочки едут по снегу. Когда мы начинаем двигаться на лыжах вперед, мы плавно раскрываем пяточки, отодвигая их в стороны. И наше тело должно находиться по центру. Центр тяжести не должен оставаться сзади и не должны ножки скрещиваться вместе. Это все приводит к тому, что наши лыжи заезжают друг на друга и наши пяточки начинают разъезжаться и убегать из-под нас. А, следующая ошибка, которая чаще всего происходит при катании, это наша ошибка, когда мы начинаем поворачивать. Мы не должны вращать плечами, вращать туловищем. А, наши плечики направлены на носки лыж и мы должны плавно, переносить свой центр тяжести и вес тела на внешнюю лыжу люди часто опускают руки вдоль туловища это приводит к тому что мы начинаем крутить нашим телом руки опущенные, и вес тела тем самым уходит на заднюю на заднюю часть лыжи тем самым мы должны вернуть себя в исходное положение руки подтянуть вперед поднять кулачки и продавливать переднюю часть лыжи. Ну и в конце я, наверное, хочу порекомендовать начинающим горнолыжникам или те, кто хотят начать заниматься горными лыжами, все-таки обратиться к специалистам, инструкторам, тренерам, для того, чтобы в будущем сэкономить время, деньги и получать быстрее удовольствие от этого вида спорта.